Конфликт Сербии и Косово обостряется. Встреча поколений журналистики в стенах Казанского университета. Как открыть свою космическую компанию? Основная сложность — это, конечно, сами технологии, потому что космос — это занятие не очень простое и требует большой степени проработки технологического задела и хороших, компетентных людей. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Софья Власнова. Сегодня был подписан приказ о назначении Алмаза Мингулова проректором по хозяйственной деятельности Казанского федерального университета. До нового назначения Алмаз Мингулов занимал пост заместителем министра спорта Республики Татарстан. Прежде проректором по хозяйственной деятельности являлся Ленар Софиулин. В Казанском федеральном университете состоялась лекция Олега Мансурова со студенчеством и профессорско-преподавательским составом. Какие темы затронул спикер в сюжете Амира Ахтямова? В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета состоялась лекция основателя и генерального директора частной российской космической компании CR Space Олега Мансурова. Спикер выступил с лекцией на тему «Тренды мировой космонавтики». Как построить космический бизнес в России? Мероприятие прошло в рамках цикла авторских лекций и встреч «Открытое общество». Космическая отрасль, какие есть тренды и как создать частную космическую компанию у нас в России на примере нашей компании CR TR Space это частная российская космическая компания, производители ракет-носителей сверхлегкого класса, орбитальных и суборбитальных, малых космических аппаратов спутников и спутниковых группировок. Данная компания создана в июле 2020 года молдавским предпринимателем Олегом Мансуровым.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 Международный день телевидения, день рождения университета, юбилей телеканала. Все эти праздники являются значимыми для Казанского университета, которые никто не может оставить без внимания. Как Казанский федеральный университет праздновал значимые даты, узнаете далее. И в первую очередь я хотел бы сегодня напомнить, что сегодня день рождения Казанского федерального университета, что вдвойне приятно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 каналов тоже поздравили Казанский университет с днем рождения, а также поделились с студентами своим опытом. Инстаточ, которая сегодня возглавляет Универ ТВ, мы вместе начинали в Челнах тоже строительство телевидения. Мы много лет вместе проработали, и, или Хазиев.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 После неудачных переговоров в Сербии и Косово в Брюсселе ситуация находится на грани столкновения. Подробнее в нашем сюжете.